Дорогие друзья, уважаемые коллеги, приближается время открытия онкологического форума «Белые ночи». Мы с большой радостью ждем вас в Санкт-Петербурге. Форум «Белые ночи» уже стал хорошей традицией встречи и обсуждения наиболее актуальных проблем в онкогинекологии. В этот раз мы традиционно Планируем проведение прямых трансляций из операционных с обсуждением технических аспектов хирургических вмешательств при злокачественной патологии женских репродуктивных органов. Особенно хочу отметить, что для молодых коллег в этом году мы впервые организовали проведение мастер-класса в экспериментальной операционной, где наши коллеги на живых моделях смогут познакомиться с наиболее сложными техническими приемами выполнения хирургических вмешательств в онкогинекологии. Я особенно хочу отметить, что в рамках форума мы Организовали совместное заседание Российского общества онкологов-гинекологов и Европейского общества онкологов-гинекологов по наиболее сложной проблеме в онкогинекологии, проблеме диагностики и лечения рака яичников. Вы сможете в рамках форума услышать лекции ведущих экспертов по хирургическому лечению, лекарственной терапии, опыту применения таргетной терапии этой патологии. Дорогие друзья, я очень надеюсь, что не только интересная научная программа оставит хорошее впечатление от пребывания в Петербурге, но и сам по себе Петербург в этот период обладает наибольшей привлекательностью и интересом для его посещения. Я уверен, что время, которое вы проведете в Петербурге, будет полезным и для нашей профессии, и для вашего небольшого отдыха. С нетерпением ждем вас в Петербурге.